Здравствуйте, меня зовут Арсений, а вы находитесь на сайте системы Легко. Я уверен, что вы то ищите легкий и доступный для вас заработок в интернете. Но все, что вам встречается, это ли партнерские программы, или сказочные, но не рабочие методы. Технологии прогресс уже давно ушли вперед, и есть системы более понятные и простые. Такие, как моя система Легко, которая приносит мне 150 тысяч в месяц. И сейчас я расскажу, как с ее помощью вы сможете заработать уже завтра. Делать вы это будете с помощью чат-ботов через уникальный сервис. Просто будете повторять за мной. Это очень легко. Всего пара кликов мышкой в нужной последовательности, и у вас уже будет свой готовый бот. Стоимость такого бота около 800 рублей. Скорость создания примерно 5 минут. Как вам такое? Интересно? Окей. Но что дальше делать? А дальше мы идем в специально созданный мною чат, где мы будем применять разные варианты работы. В этом чате публикуются и заказы на ботов и сами боты. Вы можете либо делать ботов и получать за них деньги, либо заказывать ботов и зарабатывать на разнице. Конечно же мой чат это не единственный источник. В курсе я дам вам не менее эффективные и удобные инструменты и сервисы для заработка на ботах. Но благодаря чату у вас не будет недостатка как в ботах, так и в заказах на них. Если показать весь процесс заработка по пунктам, то вот что мы получим. Зашли на сервис, создали бота по шагам за 5 минут, зашли в чат и на другие сервисы, продали бота, получили 800 рублей. Повторяйте столько раз, сколько захотите. Спасибо, что посмотрели мой ролик. С вами был Арсений Кравченко. Увидимся на курсе.